Итак, есть, к сожалению, общепризнанный факт, что человек, который воспринимает информацию на уровне текста, получает всего лишь 10-30% информации. Вот такой объем усваивается ему информации и то, что ложится на голову, подсознание, то, что он может запомнить. Возникает логичный вопрос, куда девается еще 70%, каким образом человеку донести еще 70%, так, чтобы он это понял, принял. Так вот, кроме речи, кроме текста, у нас еще существует ряд, ряд инструментов эту информацию донести. Это эмоция, это наше тело, это самоговорение, как мы говорим, и вот эти инструменты мы будем рассматривать и внедрять в знания и в базовые навыки, значит, соответственно, в интенсиве. В следующих видео я коротенько затронул каждый из инструментов, чтобы было понимание, что мы будем затрагивать, что мы будем делать. У меня лишь одна просьба. Вот я буду давать материал, просить что-то делать. У меня просьба отбросить стеснение, сомнения, всяческие вот размышления делать не делать, а делать зачем, а делать как. Если ты собралась идти в лес в джунгли, и у тебя и на самом деле или у тебя есть необходимость туда идти, у тебя есть несколько вариантов. А. Не пойти туда отказаться. Б. Пойти самостоятельно и самостоятельно преодолевать те сложности, которые возникнут на твоем пути. И а, Б, В, В, В, пойти с проводником, который расскажет тебе, что и как делать. И даже если ты в обычной жизни привыкла ходить на каблучках, на красивеньких, тоненьких и так далее, а тебе говорят одеть ботинки, и тебе это не очень нравится, то, наверное, имеет смысл взять и одеть ботинки. Выйдешь из леса, опять оденешь свои туфельки. А сейчас отставляем сомнения, размышления и делаем, делаем делаем. Итак, вкратце сейчас пробегу по вопросам, которые мы будем прорабатывать в интенсиве.